Аудитория, у нас сутбольщик 1-8 Лиги Чемпионов продолжается. Рассмотрим ответный матч между Мюнхенской Баварией и австрийским Рэдбургом Зальцбургом, который пройдет дома у немцев. Бавария продолжает лидировать в своем чемпионате, что довольно-таки неудивительно, учитывая ее класс. Но в феврале месяце команда выступает не особо уверенно. Мюнхенцы пропускали голы в 6-7 матчах последних, в том числе против Зальцбурга. По-прежнему есть проблемы в обороне, сказывается отсутствие врата, вратаря Эммануэля Нойера вроде бы как он уже вылечил травму но все равно участие под вопросом а Зальцбург же в первой игре забил гол на 20-х минутах и после этого неплохо оборонялся и у него почти получилось удержать счет но Бавария забила на последних минутах. На своем чемпионате Red Bull идет на первом месте никакой конкуренции ощутимо не чувствует и вполне может сосредоточиться на Лиге Чемпионов. А Зальцбург в трех последних матчах не пропустил ни одного гола, но я не думаю, что Смюхвенц им также повезет. А, так как Бавария играет дома и по классу она гораздо выше, чем Зальцбург, Плюс игра за выход в четверть четвертьфинал Лиги Чемпионов. Думаю, что победа Бувари тут, ну, в принципе, очевидна. Правда. Коэффициент на это не особо интересный, и я решил рискнуть и поставить на то, что обе команды забьют во втором тайме, коэффициент на это 3. Я думаю, что Бавария в любом случае у себя дома будет давить, будет забивать. Как вы знаете, немецкая машина не сбавляет темп при достижении определенного результата, а работает до конца. Поэтому вполне вероятно, что мюнхенцы забьют в обоих таймах. Но что-то, мне кажется, не получится у Зальцбурга забить. Быстрый гол в этот раз. Думаю, если будет у них шанс, то во втором тайме. Вы же оставляйте свои комментарии под видео. Подписывайтесь на канал. Стараюсь сделать для вас адекватную аналитику. Выбирать интересные коэффициенты. Ну, а так ставьте лайки. Все, давайте, до встречи. Пока.